Страдания и радость они все время сопряжены вместе. Но если убрать историю со страданиями, то получается это условно-негативные эмоции и условно-позитивные эмоции. То есть счастье находится в балансе. То есть представьте себе маятник. И вот здесь у нас есть список негативных эмоций: страх, ограничения, напряжение, переживания, беспокойство и прочее-прочее. И другая сторона это позитивные эмоции, радость, удовольствие, восторг, восхищение, вдохновение. И вот между этим плюсом и минусом, представьте маятник, который вот так вот передвигается. Так вот, счастье находится как раз в этом процессе, вот в этом движении маятника, когда мы перемещаемся от минуса к плюсу, от плюса к минусу, как на качелях в детстве. И тогда мы испытываем счастье. Я снова и снова повторяю, что счастье – это уровень энергии. Это не наша конкретная эмоция в моменте, это не наш факт удовлетворенности или получения какой-то вещи, там, не знаю, машины, квартиры, земли, дома. Это именно режим достижения. И Самый понятный пример – это альпинисты, которые стремятся к вершине, но никто из них особо не горит желанием сесть на вертолет, подняться вверх или, например, посмотреть на картинки, потому что им важен процесс пути, процесс преодоления, процесс каких-то там переживаний в моменте, и когда они поднимаются на вершину, они испытывают высочайший там уровень восторга и легкую зависть к тем, у кого гора только впереди, кто еще только подошел к подножью, потому что им предстоит эта великая радость достижения. И мы очень негативно и очень как бы проблема не в том, что мы испытываем боль, проблема в том, как мы к этому относимся. Мы считаем, что негативные чувства в нашей жизни это плохо. Гнев это плохо, ярость плохо, злость плохо. По факту да, потому что нас никто не научил их проживать. Нас никто не научил с ними работать. Нас никто не научил быть экологичными в ситуациях своих высоких негативных эмоций. И из-за этого мы проживаем как можем. Мы кричим, мы разрушаем, мы начинаем там, уходить в девиации, пить, курить, и заедать свой стресс, получать, естественно, проблемы с отношениями, со здоровьем, с карьерой, с деньгами. И тогда вот это все как снежный комок окна моталась, и получается, что негативные эмоции – это плохо, потому что мы плохо в этом живем. Но плохо – это наше отношение к негативным эмоциям. Плохо – это то, что мы не умеем их проживать, и мы не умеем с ними справляться экологично. И плохо – это то, что мы не понимаем баланса между движением от плюса к минусу. Представьте себе батарейку. Любая батарейка, которая дает энергию для нашего фонарика или для нашего там, микрофона, еще чего-то, находится в зоне между плюсом и минусом. То есть вся энергия формируется между разницей положительного и отрицательного заряда. Точно так же, как и наше счастье, и энергия нашей жизни формируется между вот этим определенным напряжением. Знаете, как бы страх, это же плохая эмоция, нам кажется, что страх это ужасно, мы не хотим бояться, но люди ходят на фильмы ужасов, они за это платят. Я помню как-то, я очень не люблю фильмы ужасов, но тем не менее я видела выходящих из кинотеатра, которые говорили, фу, такой фильм стрёмный, не страшно вообще было. То есть они расстроены, что они не получили страх. Ну вот как бы и тогда такая большая печаль, да, что в моей жизни нет страха. Научи меня, я помню, у нас была сказка про братьев Грим, э, вернее, братьев Гримм, сказка, э, как кто-то там ходил учиться страху, и вот он никак не мог найти страх. Поэтому еще раз, момент негативных эмоций. Можно ли быстро и легко? Конечно, можно, если у нас есть внутреннее разрешение. В следующий перерыв э, информационный я расскажу, почему не работают аффирмации.